Как и когда в Конституции будет зафиксировано, что в органах управления должны быть коренные жители Тартарии, и Руси. Дело в том, что, как вы понимаете, у меня нет полномочий принимать Конституцию. Это раз. Второе. Значит, у нас нет возможности разработать новую Конституцию. Новую Конституцию мы сможем разработать только тогда, когда мы выйдем из состояния войны и военного времени. Сейчас мы находимся на оккупированной территории. Вот, где э, ваш, с вашим сознанием производят очень серьезные манипуляции. И не только с вашим сознанием, но и с вашим телом. Вот. Я не буду сегодня рассказывать, но еще раз говорю, на сегодняшний момент уже существуют такие виды воздействия, которые практически мгновенно могут уничтожить все население на данной территории. Вот. Эти виды воздействия можно назвать невоенные. Вот. Потому что они официально находятся, не находятся в руках военных. Они находятся в руках ученых, разработчиков, специалистов определенного класса. Поэтому давайте все-таки действовать поэтапно. Прежде чем мы примем соответствующие конституции, вот, наведем, ну, скажем так, вернем госстандарты Союза СССР в области так сказать, продуктов питания, обеспечения того всего 5-10, для этого мы должны создать правовую среду. Сначала мы возрождаем правовую среду, вот, а потом внутри этой правовой среды э, делаем то, что нам нужно. Дело в том, что база, которая есть, правовая, которая есть у Союза ССР, ее более чем достаточно для начала. Вот. А впоследствии, когда будут созданы все необходимые органы, которые в том числе смогут разработать проект Конституции Союза СССР. При, вы же помните, как э, принималась Конституция Союза ССР? Десятки миллионов людей принимали участие в разработке Конституции. Поступали предложения из, ну, так сказать, от, от любого человека, который хотел. Он мог принять участие в разработке Конституции Союза СССР. Сегодня у нас нет возможности в условиях войны и военного времени, в условиях полной фактической оккупации, без средств, вот, заниматься подобного рода проектами. Все эти проекты, все эти хотелки, желалки, будут осуществлены только в тот момент, когда для этого возникнет соответствующая правовая среда. А именно, будет возрожден Союз Советских Социалистических Республик, будет снято так сказать, военное положение на нашей территории, вот, наведен конституционный порядок, и все ваши желания могут быть исполнены в соответствии с законами Союза ССР по тем так сказать, процедурам, которые прописаны в Союзе СССР. Вопрос только в том, что вы при помощи своих, так сказать, каверзных вопросов ничего не решите. Если вы хотите что-то сделать, делайте. Вот я сегодня уже приводил пример одному из, так сказать, людей, который меня спрашивал. Говорит, вот почему вы так вот там медленно двигаетесь, там что-то у вас там не получается. Я говорю, а вот представьте себе, что пять человек копают канал Москва-Волга. вот. И миллионы идиотов ходят вокруг и рассказывают им, ребят, а слушайте, что-то вы медленно копаете. Вот там у нас люди, понимаешь ли, этот, без, без воды, так сказать, мучаются, а вы тут медленно копаете. Вот пятеро копает, а миллионы ходят их и спрашивают. Вы медленно копаете, у вас что-то плохо получается. Так возьми лопату и копай. Вот. И тогда канал будет прокопан быстрее. Вот и все, о чем мы просим людей. Принимайте посильное участие. Примеры этого посильного участия мы вам только что показали. Каждый на своем уроде. Кто-то смог организовать многомиллионное шоу. Вот. Кто-то просто написал песню. Кто-то написал интересную книгу. Кто-то создал интересный прецедент, уникальный прецедент в суде. Но правильный. То есть не, не, не громко закричал о том, чтобы, для того, чтобы стать известным блогером. А тщательно поработал с документами, нашел какие-то нюансы, которые, так сказать, были упущены ранее. Вот, задал правильные вопросы. Вот. И не только в нашей стране, но и за рубежом. Таких людей очень много. Я вам еще раз говорю, миллионы людей за рубежом, десятки миллионов людей за рубежом. Вот потенциал Советского Союза можно оценить по таким цифрам, я уже говорил. Значит, нас 300 миллионов здесь, вот. На этой территории, на территории Советского Союза. У нас 124 миллиона соотечественников находятся за рубежом. Это второй наш потенциал. И у нас есть десятки миллионов людей, которые очень, э, скажем так, лояльно и по-товарищески относятся к Союзу СССР и всем, что с ним связано. Знаете почему? Потому что огромное количество лидеров третьих стран получили образование в Союзе СССР. Их дети учились у нас. Вот. Здесь, здесь их научили работать, здесь им подарили технологии. От имени Союза СССР на их земле построили первую электростанцию. От имени Союза СССР там, так сказать, возродили производство, необходимое для нормальной жизни на их территории. От имени Союза СССР во Вьетнаме организовали там добычу нефти, в Вьет, Петра, то есть там одну из крупнейших, так сказать, нефтяных компаний. На, на той территории, и так далее, и тому подобное. Вот. И таких людей десятки миллионов. Вот. И все они готовы действовать в нашем интересе. Вот. Давайте мы покажем им пример. Вот. И вся эта волна так сказать, в считанные минуты сметет всех этих паразитов и сатаноидов, которые пришли на нашу землю и надругаются и над нами, и над, э, над нашими детьми.